Здравствуйте, уважаемые зрители! Начинаю новую серию по нумерологии и картологии. И это только для начала. Затем углублю и по Пифагоросу, совместно с буквицей. Для прогнозирования событий в данном конкретном случае нам достаточно будет использовать классическую нумерологию и картологию Пифагоруса. Магерология здесь не требуется, многое очевидно и без нее. Термин «картология» сейчас приобрел несвойственный и отдаленный смысл, а именно – Считается, что это работа с картами по географии, что в корне неверно, так как это называется картография. Поэтому слова картология и картография имеют разные значения и, соответственно, ход мысли. У Пифагоруса же это работа по системе 54 карт с двумя джокерами красным и черным. При суммировании чисел 5, 4, 1 и 1 получаем число 11, при суммировании далее получаем двойку. По Пифагору математически Число 2 имеет свойства и качества, называемые энергией. В буквице это число соотносится с буквой «В» – «серечь знанием» по изначальному веданием. Образ буквы «В» – это единое знание, включающее в себя духовные, материальные аспекты мира. Забытое сейчас слово «вежество» – «серечь целостное восприятие мира изначальных образов». Рассмотрим 21 февраля с точки восприятия Пифагорса по его системе координат картологии и для понимания, возможно, благоприятных дней принятия решения нашего президента. 21 февраля. Это четверка бубен. Краткая характеристика карты. Уверенное продвижение к финансовому успеху, жизненная стабильность, благополучие, любимая работа, материальный достаток, тяжелый, изнурительный труд. И по финалу будет хорошо оплачен. Устойчивые жизненные ценности, умение ценить и использовать имеющиеся возможности. Готовность преодолевать трудности, безошибочное деловое чутье. Это день людей, которые становятся удачливыми и очень богатыми бизнесменами. Они могут найти себя не только в бизнесе, но также и в политике. Четверка Бубен – одна из самых работоспособных и трудолюбивых карт. Отличается фантастической целеустремленностью. И никогда не ищут легких путей к достижению цели. Такие люди не сворачивают с выбранного пути и меняют планы на будущее только под влиянием очень серьезных причин. Бубновые четверки не гонятся за авторитетом, но, тем не менее, легко его завоевывают. Очень любят свою работу и, как правило, вкладывают в нее душу. Я подчеркиваю, душу. Эта карта не боится ответственности и отлично чувствует себя на руководящих должностях. Никому не позволяет на себя влиять и командовать собой. Данные характеристики, уважаемые зрители, полностью говорят о нашем президенте с позиции картологии Пифагорса. Мы видим совпадение стопроцентное. Именно этот день для него один из самых продуктивных. Четверка также символизирует сам квадрат Пифагорса. Ну что ж, отличный старт. Рассмотрим 22 февраля, и как далее, вероятно, будут развиваться события по раскрытию четверки бубен серечь карты 21 февраля. В данном числе мы видим тройку бубен, и ее свойства таковы. Развитый интеллект, деловая активность, сила ума, предприимчивость, ораторский дар. Сила этой карты заключается прежде всего в мощнейшем интеллекте, который удачно сочетается с прекрасно развитой интуицией. Этих людей очень сложно обмануть, так как они всегда видят собеседника насквозь и чувствуют его намерение по отношению к себе. Плюс к этому им от природы дандар дар слова, именно от природы. Поэтому бубновые тройки нередко становятся прекрасными ораторами, умеющими вдохновлять аудиторию своими идеями и убеждать оппонентов в собственной правоте им подойдет любая профессия, в которой могут пригодиться острый ум и умение общаться. Такой человек может стать журналистом, такой человек может стать и политиком, причем высокого ранга. Замечаем совпадение 100% с известными нам качествами президента России. Далее рассмотрим 23 февраля, и здесь мы попадаем в карту двойка бубен. Люди, рожденные под влиянием данной карты, добиваются значительных успехов в профессиональной сфере. Именно когда работают в группе, они часто открывают бизнес совместно с друзьями. Чем больше они пекутся о пользе общего дела, тем успешнее становится. Развитое шестое чувство помогает двойке бубей удачно подбирать деловых партнеров. Внимание! Для длительного сотрудничества. Эта карта довольно осторожна, рассудительна и предусмотрительна. Как в делах, так и в личных отношениях. Поэтому серьезные ошибки-просчеты она не допускает вообще. По характеру двойки бубен очень расчетливы и хладнокровны. Излишняя эмоциональность отсутствует вовсе. Подчеркиваю, вовсе. Окружающим людям импонируют остроумие и красноречие. А так уже педантизм, серечь черта характера, склонность требовать от себя и окружающих, соблюдение предельной точности, аккуратности в каких-либо действиях, склонность к неукоснительному соблюдению формальных требований и правил. Они умеют убедить оппонента в своей правоте, когда интуиция им это подсказывает. Ум у двойки бубей преобладает всегда над эмоциями. То есть ум преобладает над эмоциями. Итак, перейдем к дате рождения нашего президента Владимира Владимировича Путина. И как мы знаем, это 7 октября. А это так же и есть двойка бубей, рассмотренная нами выше. При совмещении двух карт двойка бубей на двойку бубей дает прекрасную возможность в это время, плюс-минус два дня, совершить грандиозные поступки и свершения, а именно союзы и объединения. Напомню, данный расчет составлен с помощью нумерологии и картологии Пифагора, без использования магерологии. Расчет провел Руслан Хакимов. За личной консультации пишите WhatsApp, Telegram по номеру плюс 7 926 327 6838. 38. Консультации платные и сумма оговаривается при общении голосом, исходя из вашего вопроса-запроса. И, соответственно, времени на его решение и расчет. На этом я с вами, уважаемые зрители, временно прощаюсь. Всего доброго и до грядущих встреч. Кстати, Такера Карлсона на канале временно не будет. Надоел мне и подписчикам. Будут видеоролики по эзотерике, экзотерике, нумерологии, картологии. С расчетами известных людей нашего времени. Первая в списке Ольга Игоревна Бузова. Напомню, на канал нужно подписываться. Хотя, <связано> что вы тут все делаете, остается загадкой. Всего доброго, до грядущих встреч.